Привет, друзья! С вами снова я, Валентин. И сегодня мы сделаем обзор на станок, который я давно ждал. Это универсальный бытовой дерево, обрабатывающий настольный. УБДН-6М. Мы получили такую посылочку. Точнее, я получил. Давно хотел этот станок. Собственно, я его приобрел. И купил значительно дешевле, чем во всех магазинах он стоит, порядка где-то э, дешевле э, 30, на 35 долларов, это где-то так на скидку, чем везде. Э, для тех, кто заинтересовался, я оставлю ссылку внизу под, под описанием видео. Значит, э, э, Покупал я через OLX поэтому он не захотел э, делать предоплату, побоялся, но собственно человек э, совестный, он все отправил наложенным платежом, то есть с ним можно работать по предоплате, ну конечно на ваше усмотрение. Итак, начнем обзор, точнее распаковочку. Итак, поставляется в таких вот двух коробках, вот видим сам станок УБДН-6М производит Электромаш завод город Тирасполь, это Молдавия в первой коробке сам станок, во второй просто комплектующий. Почему так запакован? Я его распаковывал, смотрел инструкцию предварительно достал, сверялся по комплектации значит что он может делать? На нем мы можем делать фугование, сверление, распиловка, фрезерование, значит, заточка инструмента, а также токарная обработка деревянных деталей. Значит, видим мы, что это с завода. Вот даже есть упаковщик. Печать заводская. Ну а сам вот, данные самого производителя. Электромаш, город Тирасполь То есть, если кого-то есть возможность вообще приобрести там напрямую, то это, конечно, большой плюс. Сейчас начнем доставать все потихоньку. Данное видео я разобью на несколько частей, потому что получится сильно длинное. В первом видео мы посмотрим комплектующие, а во втором мы уже соберем и попробуем на нем поработать. Значит, конечно, предварительно я на складе, там где получал, проверял комплектацию. Ну, сейчас вам покажу, как она тут, собственно, запакована. Основная коробка, что у нас в ней лежит, это я буду сразу показывать как... вот это. Вот такой вот диск пильный по дереву, э, с такими вот э, какими-то шайбами. Они, скорее всего, какие-то картонные вот с такого материала. Вот такая деталь Сразу будем смотреть Смотреть будем говорить Я оставив под болты. детали завернутых по стопу. значит большой минус все булки валялись не в пакете а так просто насыпью в коробке Это, их надо паковать в какие-то отдельные упаковочки потому что это не дело эти болты могут потеряться потом искать их всякие запасные детали тому подобные. подобное заглушки две штуки тоже какой-то э, картонный щиточек насопим болты всякие там закруточки и потом будем Главное их не потерять. Вот, кстати, болт просто валялся. Дальше такой вот короб защитный, который одевается, по-моему, при заточке деталей. Когда устанавливается круг, устанавливается этот, он сделан из металла. I wish вот пластина устанавливается сверху для распиловки которая закрывает сам Так сейчас возьму камеру, рассмотрим поближе. Вот он достаточно такой вот небольшой. Здесь у нас включение-выключение. У нас какое-то предупреждение. Внимание, при запуске кнопку пуск нажать до упора с характерным щелчком и держать нажатый 5 секунд до набора оборотов электродвигателя. После окончания работы или при, при отключении питания в сети обязательно нажать кнопку стоп. Опять-таки вот включить, выключить. Плюс этого станка, что он может работать непрерывно. У БДН-6М 55 килограмм 3500 оборотов за минуту. Глубина пропила, ширина строгания. Вот так. Пила 200 миллиметров. Глубина пропила до 55 миллиметров, ширина строгания 200 миллиметров, шлифовальный круг 125 миллиметров в диаметр, окружность, окружная скорость 23 метра за секунду. Также режим работы непрерывный. Вот такой себе универсальный станочек. Прилагается инструкция к нему эксплуатационная документация тут значит чертежи по сборке для каждого режима работы нужно обязательно все делать по инструкции вот значит имейте в виду что не все что, то что можно делать на нем не все есть в комплектации надо кое что докупать например как круг для заточки деталей и патрон для значит для токарной обработки деталей собственно так видно да будем провернуть а нихрена не проворачивается ладно пойдем дальше по комплектации Остальное смотрим. Следующую коробочку спрятана. Такой вот защитный тоже короб. какое-то конечно вот здесь вот непонятно что это такой спил конечно хреновая обработка вообще как будто просто обломали в этом конечно О, вот так вот еще и хватало сломать сразу же в общем в этом конечно большой минус молдаван но большой плюс ⁇ это э, относительно недорого, то, что недорогой товар. Хочу показать вам вот болты такие вот, какие-то все покоцанные. Это, конечно, молдаване могли при сборке ненормально что-то поустанавливать, а не так говорится ну, короче молдаване красавчики конечно в этом плане ну в принципе мне же нужна не красота изделия а то чтобы оно работало правильно и качественно так продолжаем дальше у нас таких два резца резцы нихера не заточенные. Надо точить самому. Посмотрим, как они будут работать. В каком-то солидоле они дальше жалели Такой вот защитный кожух для распиловки, который устанавливается сверху тоже какой-то покоцанный вес сейчас покажу видно не видно за это можно конечно меньше клажи все-таки новый покупается такая вот направляющая дальше вот такая хрень не знаю что это потом разберусь вот такая массивная эта штука потом тоже разберусь пойму для чего она пока все вкладываем в стороночку вот такая вещь пластик что хочу заметить пластик достаточно такой вот толстый плюс вот такая вот деталь из металла станке, так устанавливается, зажимается. Тоже чем-то помазали, непонятно, как-то. Ага. Тут так зажато, что тут ни хера не крутится, надо отпускать болт, но здесь крутится свободно. Есть струбцины для фиксирования самого станка. Как по инструкции как по... написано, что его Металла, кстати, ничего Ну, здесь что-то тяжелое Ага, это фреза Для обработки деталей Почнее, а, по-моему, что делать Убирать четверть по да. Покажу ближе вот Такая массивная Большой плюс, что станок работает от сети 220 вольт, переменный ток. И то, что он может работать непрерывно. Ну, собственно, комплектацию я показал, что идет в этом станке. Следующее видео, это я его уже соберу. Например, для распиловки. И попробуем попилить какие-то детали. Посмотрим, как он работает. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки. Или же дизлайки, если вам не понравилось. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.